Существует три простых шага. Первый – это навести порядок в голове, что я хочу, почему я хочу, кто я такой. То есть это работа с мышлением. Второе, второе – это создать свое видение будущего. То есть конкретное создание своего видения будущего. Ну, сейчас мы каждый шаг рассмотрим еще. И третий шаг это конкретные действия создания своей системы. Вот напишите, как вам вообще понятно вот эти три простых шага, как настроить свое сознание на успех. Напишите мне, я пока посмотрю. Очень интересно, что вы сейчас напишите. Ага, так, вижу, потихонечку пишите. И вот смотрите, первый шаг разобрать свои завалы. То есть, когда ко мне приходят на коучинг участники, то, честно говоря, там необходимо сначала убраться. Вот если вы смотрели фильм «Волшебство уборки», вот, можете посмотреть, если кто не смотрел, найдите китайский фильм, очень прикольный фильм, там рассказывается о том, почему важно убираться и почему важно иметь в своей жизни, чтобы все было по полочкам лежало. И вот в нашей жизни то же самое. Если вы хотите результатов, необходимо разобрать сначала завал в голове. Разложить все, что вам нравится, что вам не нравится, где вы сейчас находитесь. Ну, прописать какие-то вещи, что вам страшно, что вас пугает. То есть разобрать такую точку А. Навести порядок в голове. Старое выбросить. Посмотреть новое, да, что вы хотите. И мы как раз переходим ко второй стадии, это создание своего видения, целей будущего. То есть, когда, допустим, я начинаю работать в этом направлении, мне говорят, Саша, а вдруг будет все не так? А я говорю, окей, а кто это говорит? Ну, Обычно участники говорят, да, это мой страх. Я говорю, ну ты напиши, как ты считаешь нужным, по максимуму. Но не произойдет, не произойдет, ничего страшного. Но зато если произойдет, вот будет счастье какое. Понятно, что не с первого дня начинает все материализоваться, не с первого дня начинает все это работать, потому что нужна вера, без веры никуда. Но как получается первые результаты, как вы видите первые результаты, а без видения никаких результатов у вас не будет, то все начинает гораздо быстрее происходить. Ну и третий шаг – это определиться, определиться с каким каким идти, а, пошаговые действия, конкретный алгоритм действий, с тайм-менеджментом с нормальным, с утренними ритуалами, с хорошим сном, с правильным, с графиком на день, чтобы постоянно фокус был на действиях, на делах, ну и так далее, и так далее, То есть понять, какие действия, и начать просто в эти действия свою энергию каждый день направлять.